Я Владимир Малышев. Здравствуйте. Сегодняшняя тема «Что есть нормально?» Как вы считаете, быть как все – это нормально? Носить одну и ту же одежду, слушать одну и ту же музыку, разъезжать на одних и тех же автомобилях, одеваться одинаково, думать одинаково, иметь мораль одинаково, как у всех, жить в одинаковых домах, любить одинаковые цвета, это нормально? Подавляющее большинство людей считает, что то, что нравится обществу, то, что нравится массе, основной массе людей, это нормально. Когда-то в средние века, еще с начала истории нашей, новой истории, люди были жили в совершенно непонятном, ужасном, поразительном мире, где человеческая жизнь ничего не стоила, где убивали людей и продавали детей в рабство. На тот момент это тоже была общепринятая мораль. Это было нормально? Скажите, быть таким как все это нормально? И вообще, что такое понятие нормальности, когда все как один, все одинаковые все живут одинаково, одинаково зарабатывают. Никакой индивидуальности, сплошная серятина. Носят одни и те же одежды, слушают одну и ту же музыку. Ведут себя одинаково, танцуют одинаково, думают одинаково. В этом заключается самая важная и опасная ловушка. Ловушка нашего социума. Вы сливаетесь с толпой. Вы сливаетесь с этим миром, вы неразличимы. Вас не отыскать с людей. Вы абсолютно одинаковы ничем не отличаетесь. Это ненормально. Самый главный принцип нормальности, так называемая – это не навредить ни себе, ни ближнему. И все, что находится в этих рамках между не навредить себе и ближнему – все нормально. Любое расхождение с общественной моралью, если оно в рамках «не навредить себе и ближнему», нормально. Я призываю вас чудить, я призываю вас творить, я призываю вас быть обезбашенным, дурным веселым, ни на кого не похожим, быть сумасшедшим, делать вещи, которые несопоставимы с моралью общества. Не делать ничего, конечно же, то, чтобы навредило вашей репутации, жизни, либо здоровью вас, либо окружающих вам людей. Но делать нужно то чтобы вы могли доказать себе и людям, что вы живы, что вы живете, а не живете в серой массе по неписанным законам, под которыми вы подписались лишь потому, что вас так воспитали родители, вас так воспитывают школа, сады, институты, университеты, училище, и вообще общество, управляя вами, навязывает вам свою идеологию, свои стереотипы. Вы живете чужой жизнью, проживая жизнь толпы, простого стада, вы не выделяетесь, вы боитесь. Многие боятся перекрасить свою любимую машину какой-то яркий, непонятный никому, но так любимый вам цвет. Кто-то боится одеваться так, как ему нравится. Кто-то боится подстричься, либо сделать татуровку или бейсинг там, в том месте, где его бы осудили. Мы всегда боимся осуждения. Мы всегда ждем со стороны оценки. Что бы мы ни делали, ни задумали, мы сразу же смотрим на то, и думаем о том, что она скажет, как на нас посмотрят. Не покрутят ли его виска пальцем, не назовут ли дураком, не назовут ли идиотом. вот что нас волнует. И вот вся наша жизнь — это постоянное согласование с мнением общества, которому на вас наплевать. Вы разве не знали, что общество на вас наплевать? Оно готово вас учить, оно готово вас воспитывать, оно готово вас наказывать. Но жить оно вам не дает, как вы хотите. И в этом беда. И каждая, и личная трагедия каждого из нас. Мы сами себя загнали в эти рамки. Мы сами не хотим жить иначе, боимся. Даже не верим в то, что это возможно. Так может пора начать? Может быть пришло время? Сколько бы вам лет ни было, где бы вы ни заходились, не находились, чем бы вы ни занимались? Может быть пора начать жить? Может быть, пора начать чудить, творить, выделяться не ради выделения, не ради того, чтобы что-то кому-то доказать. Главное, докажите себе. Главное, покажите себе. Очнитесь. И начните, наконец, жить в полном смысле этого слова. Не боясь никого, не стесняясь никого. Абсолютно наплевательски относясь к мнению окружающих. К мнению тех, которым на вас наплевать. Так было всегда... Так и будет всегда, если вы не разорвете и не расширите эти рамки. Когда вы снимете так называемый шоры из глаз и посмотрите на мир совершенно другим взглядом, вы поймете, что можно делать все, что позволит вам ваша распущенность, ваш разум и ваш бес внутри, которого многие так и не выгулили. Поэтому эти люди способны на преступления, способны на невероятные жестокие вещи, потому что всю жизнь удерживали бесов. И когда приходит момент истины, они вдруг срываются с катушек и делают порой жестокие, необъяснимые вещи. Это те люди, которых всю жизнь держали в рамках. Это те люди, которых приковывали, я говорю фигурально, цепями. Не давали ничего, учили, как жить, заставляли. Не давали самовыразиться, не давали жить, не давали дышать, не давали мыслить. Так вот, если не хотите, чтобы вы скатились с катушек, кто-то срывается с катушек в прямом смысле, кто-то в переносном. Не позволяйте себе жить раму, не позволяйте себе жить так, как вам указывает кто-то, не позволяйте себе жить так, как вам указывает общество, которое живет точно так же, как вы, с серостью. Есть лишь горстка людей, которые позволяют себе жить так, как они хотят. Эти люди приют на всех и на все, живут с удовольствие, И вы знаете, о ком идет речь. Побудьте немного ими. Начните раздвигать рамки вашего бытия. Те рамки, в которых вы сами себе зажали благодаря обществу. Проснитесь. Начните жить заново. С другими взглядами, с другим мышлением с другим пониманием и отношением к миру, к людям и к себе. Будьте собой, будьте тем, кем родились. Будьте тем, чем вы являлись в жизни всегда. Ищите новые профессии, ищите себя в жизни. Заводите новых друзей, новые связи, новые знакомства. Чудите, делайте все, что вам нравится. И никогда в своей жизни не спрашивайте чужого мнения и никогда к нему не прислушивайтесь.